<связывая> а, сценарий про Льва Яшина, который с помощью мечей борется с инопланетянами. Ну это вот интересно. А, сценарий про Гагарина, который напал на Японию и извергает из рта ракетное пламя. Банально. А что еще есть? Сценарий про Толстого, который превратился в камень бесконечности и с помощью каталки а, катается по линии времени. <связывая> Пожалуйста, <связывая> поделитесь вашей культурой.